Creative Commons – это набор лицензий и правовых инструментов, используя которые, автор может предоставить другим людям некоторые права на его произведение. Лицензии Creative Commons находятся в рамках традиционной системы авторского права, поэтому каждая лицензия работает во всем мире и длится так долго, как длится авторское право. Есть четыре условия, выполнение которых автор может требовать при использовании его работы. Для их обозначения применяются графические символы и аббревиатуры, элементы лицензии. Attribution – указание авторства. Share-alike – лицензирование на тех же условиях. но no – беспроизводных произведений. Non-commercial – некоммерческое использование. Комбинации этих элементов описывают шесть лицензий. От более свободных до менее свободных. Лицензия Creative Commons Attribution позволяет распространять, редактировать, поправлять, брать за основу и коммерчески использовать произведение при условии указания авторства. Используется на YouTube. Лицензия Creative Commons Attribution Share Alike. Позволяет редактировать, поправлять, брать за основу и коммерчески использовать произведение при условии указания авторства и лицензирования своего творения на идентичных условиях. Используется Википедия. Существуют также правовые инструменты. Creative Commons Zero используется для передачи своего произведения в общественное достояние и Public Domain Mac для пометки произведений, уже находящихся в общественном достоянии. Более подробную информацию ищите на creativecommons.org и creativecommons.ru, а также в описании под видео.